Приветствую любителей дерева и наших подписчиков канала Мир Дерево. Сегодня будем презентовать стеллажи Profi Hobin, покрытые белой эмалью. Наши стеллажи подойдут для зонирования пространства, складирования вещей и книг. Очень выгодно и хорошо смотрятся в детских, а также подойдут для ваших гардеробных. Удобное и качественное хранение ваших вещей на таких стеллажах будет доставлять только положительные эмоции. Деревянные стеллажи профин хобби 10% массива выгодно отличаются от большинства более дешевых и не только аналогов по ряду причин. Дешево, качественно, складская программа. Мы сами производим и сами реализуем, в том числе через официальную дюрскую сеть, наши товары без накруток, посредников и прочих желающих заработать. Мы не экономим на материалах и не пытаемся удешевить стоимость конечного товара в ущерб качеству и надежности. Мы своевременно и регулярно пополняем наши склады самыми популярными и востребованными моделями. Плюсы наших стеллажей 100 – стопроцентный массив, экологичные, размерный ряд от трех полок до семи, наличие всегда на складе. Ждем вас в нашем магазине на улице Рябиновой, 41, корпус 1, магазин «Мир Дерево», «Профилен Хобби». И не забывайте подписываться на канал.